Всем привет дорогие друзья, я представлюсь, зовут меня Александр и я хочу в самом начале вас попросить, чтобы вы внимательно посмотрели это видео до конца и эта информация, которой я хочу поделиться, она может изменить всю вашу жизнь, так как это произошло со мной. Итак, я представлюсь, меня зовут Александр, мне 46 лет, я сам из Украины и в прошлом я профессиональный спортсмен, играл в командах мастеров в украинской лиге и с 95 -го года я занимаюсь классическим бизнесом, народе говорят традиционным 8 лет назад я познакомился с сетевым маркетингом и вот уже 9 год я работаю в индустрии MLM и я хочу сейчас поделиться с вами той информацией, что к нам на рынок заходит большая американская компания с классными продуктами которые дают мгновенные результаты где есть щедрый маркетинг план и здесь может зарабатывать абсолютно любой человек работая через интернет если у вас есть час-два времени в день интернет и желание изменить свою жизнь то вы можете здесь все это реализовать итак я сотрудничаю с компанией Total Life Changes, это с английского в переводе «Тотальные жизненные изменения». И мы, дистрибьюторы, э, называемся Life Changers, изменители жизни. Итак, давайте я перейду на экран и познакомлю вас коротко с компанией, с продуктом. И затем покажу, какие шаги нужно сделать, чтобы уже начать прямо сегодня зарабатывать деньги, работая из дома дома. Через интернет. Давайте начнем. Компания TLC Total Life Changes. Пришло время перемен. С чего все началось? Компания создана в 2003 году в подвале. Вы видите справа это президент и хозяин компании Джек Феллон. Видите вот как все начиналось. Компания является двукратным участником Топ 100 крупнейших мировых компаний по рейтингу DSA. Рейтинг доверия Бюро улучшения бизнеса в США А+. Компания является лучшим местом для работы, признана в 2019 и 2020 году среди всех MLM-компаний, входящих в DSA. Многомиллионная собственная штаб-квартира в Детройте со штабом более 150 сотрудников. Вы видите вот с правой стороны здесь, это штаб-квартира в Детройте. 16 представительств компании в мире включая Москву и Киев. В октябре месяце 2020 года в Москве открылся офис и 1 ноября 2020 года открылся офис-склад в городе Киеве. С 2020 года руководство TLC входит в состав новаторов идей прямых продаж DSN. И в компании уже есть более 100 тысяч партнеров, дистрибьюторов. И компания в основном работала все свое время с 2003 года в Америке, в Латинской, в Южной Америке, и она только сейчас заходит на наш рынок Европы и стран СНГ. Вот руководство компании, с правой стороны Джек Феллен, президент и основатель компании, человек, который создал эту компанию, а с левой стороны это Джон Ликари, операционный директор, правая рука Джека. Одно я хочу сказать, что это люди с большим сердцем. Я не зря сказал так, потому что у компании существуют ключевые ценности. Первое – это мы всегда жаждем больше. Второе – страсть наше топливо. Развлекаясь, мы выполняем больше работы. Мы любим друг друга и точка. Благодаря благодарность – наш образ мышления. Наш стандарт давать больше, чем ожидается. Мы не ищем легких путей, мы делаем то, что правильно. И благодаря этим ценностям к TLC присоединяется очень много хороших людей. Русскоговорящих людей, которые понимают русский язык, в мире существует более 500 миллионов человек. Поэтому можно работать по всему миру, там где есть русскоговорящие люди. Если вы знаете английский, испанский, французский, немецкий и другие языки, вы можете тоже работать по всему миру. Компания доставляет продукт практически во все страны. Сегменты, в которых работает компания, это похудение, здоровье и хорошее самочувствие, полезный кофе. И бренд сегодня на рынке это экстракт конопли полного спектра, CBD. Знаете ли вы людей, кто любит чай? И в TLC все великое начинается с напитка Иосо. Это не тот чай, который многие думают, что черный чай того Это травяной напиток, который дает очень классные результаты. Давайте поговорим вот о чае. Это бестселлер, избран мировым продуктом в 2015 году. И уже более 100 миллионов проданных пакетиков. Натуральная фирменная смесь растений и трав не содержит ГМО, продукт халяль сертифицирован. Сотни тысяч положительных отзывов в комментариях. У нас есть странички в Facebook, где больше, чем 500 тысяч человек, где люди делятся результатами продукту. Доступен он по всему миру. Самое лучшее, он просто работает. Продукт вот с первого же применения люди чувствуют, как работает продукт. Какие же преимущества дает э, этот продукт исо -Т? Обеспечивает мягкую детоксикацию и очищение, удаляя вредные токсины из организма, может уменьшить симптомы, синдром раздраженного кишечника, вам знаком, может обеспечить облегчение воспалительных проблем кишечника, повышает энергию, облегчает запоры, более спокойный сон каждую ночь, дополняет любую диету или программу потери веса. Здесь слайд э, «Скоро нутроберст, жидкие поливитамины, но я хочу вас обрадовать, что этот продукт уже есть на наших рынках. Единственный в мире жидкий поливитамин, который содержит 72 минерала, 10 витаминов, 22 фитонутриентов, 19 аминокислот, 13 цельных пищевых источников и 12 трав, что составляет 148 причин начать использовать ясно нутроберст уже сегодня. И... Достаточно одной столовой ложки этого продукта и ваш организм напитывается всеми витаминами и минералами. Компания начинала, продукт, начинала работу с этого продукта и уже 17 лет он в продаже в компании. Вот здесь на картинке видно общая вся продукция компании. Вот если слева налево протесть, это чай ESO T Original это ESO Instant. Это чай и асотия с каннабидиолом, с лимоном и с малиной. Но дело в том, что я хочу подчеркнуть, что продукты, чай с каннабидиолом, является, он производится только в нашей компании. Больше вы нигде не найдете таких продуктов. Полезный кофе Дельгада, премиум класса, который полезный кофе, который дает тоже классные результаты, энергию дает. Латин здесь, вот Матрикс, это... Белки. Дальше идет вот нутроберст, жидкие поливитамины. Э -э капли идут для жизни, для здоровья. Капли для похудения. Витамино-минеральные комплексы дневные, АМ и ПМ ночные. Женское здоровье. Есть масло бесконечности для кожи лица. Здесь продукты идут вот с канабидиолом. Тычу есть. витаминно минеральный комплекс, который тоже сжигает жиры. И э, дает много энергии. И здесь вот продукты есть для сердечно-сосудистой системы, для кожи вашей, для волос, для ногтей, э, чага. вот Есть даже продукты зубная паста для снижения веса, которая уменьшает аппетит. Э, эфирные масла есть, новая линейка, мыло есть, которое тоже с эфирными маслами, много продукции. И если вы хотите узнать более подробную информацию об этих продуктах, вы получите видео после просмотра этой презентации у того человека, кто вам показал это видео. И вы спокойно послушаете состав, есть на сайте описание, все есть, как применять. Все это вы получите подробную информацию, мы идем дальше. В общем, вот, продукция для детокса, здоровья, красоты и эфирные масла. Здесь полезный кофе. Вот такие результаты, которые получают люди, вы видите на фотографиях. Вот, э, человек, смотрите, полная трансформация происходит. Вот был такой человек, видите, уходит талия. Многие замечают с первого же применения, что уходят объемы, улучшается сон, появляется энергия, налаживается работа ЖКТ, и у нас уже... В странах СНГ, в Украине, в России и в других странах уже люди получают классные результаты и очень довольны. Это вы видите цифры, в которой в каких индустриях э, работает компания. Очень мощные э, индустрии, похудения, здоровья, хорошее самочувствие. Смотрите, какие цифры, да? И вот CBD, индустрия канабидиола, она только новая, только начинается. Сейчас она делает 591 миллион долларов в годовой товарооборот, но планируется к 2023 году, что в этой индустрии будет 20 миллиардов. И компания TLC имеет продукты с канабидиолом, которые дают очень классные результаты. Как заработать с Total Life Changes? Давайте погрузимся в маркетинг план компенсации. Я вам расскажу, сколько же компания выплачивает, какие есть виды дохода. У нас уникальный э, план компенсации, который люди чувствуют сразу, как и результаты по продукту. Он называется просто 50-50-50 от клиентов, от новых партнеров и лидерский бонус тоже 50%. Э, кстати, э, план компенсации не менялся уже 12 лет. Итак, вот бонус от клиентов 50%. Смотрите, человек, который покупает на 40 CV, вот слева Наталья, продукт, вы зарабатываете 20 долларов. Сколько бы раз Наталья, как клиент, не покупала в вашем клиентском магазине продукцию, вы получите 50%, то есть 20 долларов. Быстрый старт, 50%. Когда человек приходит в ваш бизнес, Дмитрий, например, приобретает продукции на 40 CV, вы зарабатываете 20 долларов, 50% от баллов. Дмитрий зашел в бизнес, зарегистрировался и приобрел продукт, вы зарабатываете 50%. По этому виду дохода нет ограничений. Быстрый старт. Человек, например, Дмитрий, пришел в бизнес и приобрел на 160 CV продукции, вы 80 долларов заработали. 50% от баллов. Бинарный бонус. Что такое бинарный бонус? Когда вы строите две команды, вот, э, левую и правую, э, компания выплачивает от 10 до 25%. Выплаты у нас идут э, каждую неделю, с пятницы по пятницу. И левая команда вот, э, сделала на этом примере 200 баллов товарооборот, а правая 140 баллов. Вы как новичок заработаете 10% с меньшей ветки. 140 баллов это 14 долларов. 140 баллов с правой стороны списываются, с левой стороны списываются 140 и 60 баллов переходит на следующую неделю. Чтобы получать доход по этому виду бонуса, достаточно подписать одного человека слева на 40 баллов и одного справа. И вы естественно на 40 баллов, вам открывается бинарный вид дохода. И есть э, такая неприятная новость, что по этому виду дохода есть ограничения. И все заработанные деньги, которые будут превышать 20 тысяч долларов в неделю, вам компания не сможет выплатить. Поэтому по бинарному виду дохода здесь ограничение 20 тысяч долларов в неделю. Больше вам компания не выплатит, если вы даже заработаете. Многие думают, что бинар, если бинарная компания, значит она быстро закроется, потому что не может такое большое количество людей получать такие большие комиссионные, да, от нижестоящих. Так вот, у компании есть ограничение 20 тысяч долларов по бинару. Поэтому компания работает этот маркетинг 12 лет, и маркетинг работает, компания выплачивает очень хорошие комиссионы нашим дистрибьюторам. Мэтн бонус. В простонародье о нем говорят, что это э, заработок заработка ваших людей. Смотрите, первая линия, ваш человек зарабатывает за неделю по бинарному виду дохода. Вот поэтому, например, вот ваш человек первый заработал 300 долларов с первого уровня, вам компания выплатит 50%. Ваша девушка, которая в первой линии, она заработала 1000 долларов по бинару, вам 50%. Вторая линия это люди, которые приглашены вашими людьми из первой линии. И вы с них будете получать со второй линии от 10 до 50%. Но на начальном этапе вам будут платить 10%. Чтобы получать с первого уровня 50%, а со второго 10%, ну, нужно достичь ранга директор. Директор у нас... Э Считается тогда, когда у вас левая, левая команда сделала товарброд брод 1000 баллов, и правая команда 1000 баллов. Вам открывается мэчинг-бонус с первой линии 50%, а со второй 10. Когда вы растете по карьере, ваш мэчинг-бонус со, со второго уровня достигает 50%. Ну, постепенно. 14, там 12, 14, 17, 20, 40, и 30, 40 там, и 50%. Есть еще у нас один вид бонуса, бонус Life style бонус, 1500 долларов он выплачивается ежемесячно. Когда вы достигаете ранга национального директора, компания вам будет один раз в месяц выплачивать 1500 долларов дополнительно. Вот и все виды дохода, которые есть в компании. Простой маркетинг план 50-50-50. Что вы еще получите, кроме классных результатов по продукту, по заработку? У нас есть благодарность, все друг другу улыбаются, и мы помогаем друг другу, всем нашим партнерам, мы помогаем изменять жизни простых людей. Здесь вот есть карьерная лестница, вы можете сфотографировать, записать для себя, если вы решите с нами работать, мы карьерную лестницу подробно разберем по видам дохода. По продукту вы получите больше информации. А сейчас я хотел бы э, в двух словах вот сказать о маркетинг плане. Если строить бизнес и приглашать людей, э, каждый по два, ну, для примера, вы пришли в бизнес, на 40 баллов купили продукцию и приглашаете вот, одного слева, одного справа, и дальше ваши люди делают такую же дубликацию. Я вам просто скажу, что если вы сделаете товарооборот, вот создадите таким образом команду из 8000 человек, которые один раз в месяц будут покупать на 40 CV продукции, 40 CV у нас 1 доллар один CV равняется, то ваш доход будет составлять 2000 долларов в день. Если ваша команда, 8000 человек, будет делать такой товароврод, покупать продукцию для себя. Как начать бизнес с Total Life Changes? Да, вот смотрите, какими продуктами пользуюсь я. Вот ESOT, Original, это заварной чай. После первого применения я почувствовал сразу же энергию. У меня улучшился сон. У меня начал лучше работать ЖКТ и в первую же неделю, две я сбросил несколько килограмм, у меня начали уменьшаться объемы. И это при том, что я не изменял свой рацион питания, образ жизни, я не ходил в спортзалы, я не бегал и мой вес и начали объемы мои снижаться. Вот у меня есть еще такой любимый мой напиток кофе Дель кофе премиум класса, полезный кофе, вот один такой... Пакетик выпиваете на день и появляется много энергии, уменьшается аппетит, меньше хочется кушать. Еще один мой из любимых продуктов NRG, витаминно-минеральный комплекс, который питает наш организм всеми витаминами и минералами, дает много энергии, сжигаются жиры и вот когда едешь куда-то далеко, за рулем, ночью либо днем, вообще спать не хочется, ну очень классно. Энергия просто прет от него. И вот нутроберс, э, жидкий поливитамина, о котором я говорил, единственный в мире, который на рынках Америки уже успешно 17 лет, 17 лет продается. И он имеет 148 ингредиентов, которые достаточно одной столовой ложечки. И ваш организм напитан всеми классными витаминами и минералами. Итак, друзья, с чего же нужно начать? Регистрация 20 долларов компания. Вы получаете интернет-магазин и бизнес-офис. И, например, покупаете на 60 долларов продукт э, на месяц, либо какой-то любой продукт все это начало бизнеса 80 долларов. Давайте поговорим, с чего нужно начать, чтобы э, сотрудничать с компанией TLC. Смотрите, у нас стоит э, регистрация. Регистрация 20 долларов. В регистрацию входит интернет-магазин, бизнес-офис, туда, куда вам будут приходить заработанные деньги. И карточка компании, вы можете ее приобрести дополнительно. Она недорого стоит, там несколько долларов, чтобы выводить заработанные деньги. Либо вы можете выводить все заработанные деньги на карту своего банка. Дальше вы выбираете любой из продуктов на 60 долларов Итого, регистрация в компании 80 долларов, и у вас вы получите и интернет-магазин, и продукт-комплекс на месяц. Что вам дальше э, нужно будет делать? Сама суть бизнеса. Вот смотрите, это вы. Ваша задача на первом этапе нужно пригласить два человека, точно такие же, как и вы. Вот смотрите. 60 долларов это 40 CV, 40 баллов это с доставкой, я говорю сумму 60 долларов с регистрацией, с доставкой продукции, с налогами. Вы на 40 CV, ваша задача пригласить два человека на 40 CV. И следующая задача помочь этим вашим двум человекам подписать каждого по два. Каждый приобретает на 40 CV продукции. И следующая задача наша помочь научить людей, чтобы ваши люди повторяли делать то же самое подписывать по два человека на данном этапе. Если вы хотите больше подписывать людей, пожалуйста, вот зелененькие. Вы можете ставить людей влево, вправо сюда. И без ограничений ваша первая линия будет зелененькая нет ограничений. Итак, первый шаг вот. Регистрация. Второй шаг. Подписать 2 подписать человека по 40 CV. Вот, по 80 долларов. Это небольшие деньги. 80 долларов в Украине это 2 200. В России порядка 6 тысяч рублей. Тенге там посчитайте там 35-40 тысяч тенге. Итак, первый шаг – регистрация. Второй шаг – подписать два человека. Третий шаг – помочь, помочь вот, вот этим ребятам вашим, этому и этому, помочь подписать по два человека. Вот, вот этих ребят. И четвертое… Прошу прощения. И четвертое… Научить ваших людей в команде выполнять пункт 1, пункт 2, пункт 3. И я перейду на камеру и сейчас... Э... Кое-что вам проговорю и будем заканчивать. Друзья, итак, давайте подведем итог. Почему TLC? Смотрите, большая американская компания, которая себя зарекомендовала на рынках Америки и работает уже 17 лет. И она сейчас только заходит на наши рынки. Это очень большая возможность возглавить этот рынок и всю жизнь получать большой и растущий пассивный доход. Для примера возьмите тех людей, которые привели компании Amway, Herbalife, Mary Kay и другие американские компании на нашей рынке, они сейчас получают десятки и сотни тысяч долларов пассивного дохода. Второе – это продукт, который дает мгновенные результаты, и люди чувствуют, как работает продукт с первых применений. Он доступен по цене, и люди его покупают повторно. Третье – это щедрый маркетинг-план, которые выплачивают 50% от клиентов, вы продали продукт или человек у вас купил на клиентском магазине, вы получаете 50%. Пришел человек в ваш бизнес, вы получаете 50%. Matching бонус чека-чека, вы получаете 50%. Четвертое, это небольшой вход в бизнес, 20 долларов регистрации и 60 долларов вы покупаете себе комплекс на месяц. Можно мультивитамин, можно чай, можно кофе, можно витаминно-минеральный комплекс. Любой продукт на месяц. 80 долларов. В Украине это 2200. В России это порядка 6000. В Тенге, посчитайте, это порядка 30 тысяч, 35 Тенге. Следующее. Система работы, пятый момент. Система работы через интернет, которая позволяет работать по всему миру, неважно, где вы находитесь, Самое главное, если у вас есть час-два времени в день, телефон, интернет и желание изменить свою жизнь, либо создать дополнительный источник дохода, вы можете в нашей компании это сделать. Шестое. Это пошаговая система, которая, которую я рисовал. Еще раз я повторюсь. Вы регистрируетесь 80 долларов, покупаете себе продукт. Вторая ваша задача. Нужно подписать два человека, которые точно так же, как и вы, за 80 долларов подпишутся. Два человека, один слева, один справа. Третья задача – помочь этим двум человекам подписать по два. И четвертое – это научить вашу, вот эту дистрибьюторскую сеть, вашу команду, чтобы ваши люди выполняли пункт 1. Регистрация, подписали два человека, помогли двум подписать по два, и все повторяют делать то же самое. 80 долларов и все. Я рекомендую вам принять решение. Если вам нужна дополнительная информация, вы обратитесь к человеку, который дал это видео. Он вам даст видео подробное о продуктах, описание продуктов, как применять и подробный маркетинг-план, чтобы вы разобрались, какие выплаты, как работает маркетинг-план, который называется гибридный линейно-бинарный, присутствует и линейка и бинар. И принимайте правильное решение. Наша компания называется Total Life Changes, тотальные жизненные изменения. Если вам по душе наша компания, ждем вас, ждем вас в нашей команде, принимайте решение. Всего доброго и до скорых встреч.